Итак, сегодняшнее видео первое, для того, чтобы нам начать делать какие-то украшения из кожи, нам нужно знать, а что нам для этого, собственно, понадобится. И сейчас я расскажу обо всех инструментах, покажу, какие вам понадобятся на самом деле, какие вам, может быть, и никогда не понадобятся. Ну, в общем, все, что связано с тем, чтобы приготовиться к тому, чтобы начать делать изделия из кожи. И первое это то, на чем мы будем делать. Да? То есть мы это делаем не просто на столе, а у нас вот я предлагаю от четвертого формата вполне достаточно. Вот такая доска, она с... Ну, такими метками да как миллиметровка это очень удобно когда мы что-то режем изделие из кожи у нас уже сразу есть миллиметровка на обратной стороне я клею видите на все испачканные клеем несмотря на то что я постоянно вытираю это тоже удобно потому что у нас всегда есть влажная тряпочка на столе ой и этой влажной тряпочкой мы весь клей подтираем ну и соответственно руки вытираем это тоже очень важно чтобы она всегда у вас была под рукой я пользуюсь одноразовыми салфетками кто-то там что-то рвет это ваш выбор главное, чтобы она не цеплялась к ногтям и не была волосистой чтобы можно было вытереть все без остав... оставления вот этих волосков вам понадобится скалка скалку можно заменить ну мне вот от внучки досталось от ее игрушек а так можно заменить каким-то, я ну, не знаю, там, баллоном, например, с краской, да, там, или лаком для волос. Ну, то есть нам нужно прокатывать изделия Вот, например, когда мы склеиваем вот такие полоски, да, кантики, чтобы они были ровные и плоские, нам их нужно будет таким образом прокатать, как тесто. И тогда они ровненько приклеиваются. Ну, а лишний клей, который выдавливается, ну, вот здесь снимаем а, тряпочкой. Так, что нам еще понадобится? Нам понадобится а, любая упаковка. Я в данном случае беру картон от тех БАДов, которые я пью. Он очень плотный. Такой картон трудно купить, чтобы он там был листовой. А вот такая упаковка у меня есть всегда. Я думаю, что вы тоже найдете упаковку. Это ничего страшного, в этом нет. Нам понадобятся ножницы. Ножницы я взяла вот такого формата, потому что они удобные в руке. И у них недостаточно такое большой как у портновских, лезвие и острые кончики. Очень удобные ножницы, я рекомендую. Следующие ножницы для того, чтобы вырезать нам какие-то кружочки или там какие-то обратную сторону, иногда это нужно на брошах, чтобы она была красивая я взяла вот такие ножницы, они зигзагообразные. Есть большой зигзаг, есть маленький зигзаг. Я выбрала шаг 5 миллиметров. Этого достаточно для того, чтобы кожа красиво смотрелась и можно было вырезать даже мелкие детали. Еще нам понадобится с вами... Сейчас я это буду откладывать, чтобы они не здесь не выпламляли. Рядом с вами должна быть какая-то пустая баночка или коробочка, куда вы будете складывать мусор. Его будет очень много. Эти мелкие обрезки... Трудно потом собирать с пола, поэтому режьте сразу над, ну, такой мусорный контейнер у вас должен быть, мини-мусорный контейнер. Еще вам понадобятся прищипки, бельевые или вот такие канцелярские скрепки. Почему говорю про, про большие канцелярские скрепки и про маленькие прищепки? Потому что когда мы с вами будем приклеивать какую-то поверхность, и если у нас какой-то краешек будет плохо примыкать, чтобы не терять времени, я просто на него одеваю прищепку. А если я склеиваю вот такие большие штуки, да, то удобнее несколько вот таких прищепочек прикрепить и, соответственно, не ждать и пальцами не держать, для того, чтобы это все склеилось. Что нам еще понадобится? Безусловно, нам понадобится сам клей. Вот такой клей. Сфотографируйте его. Вот так. Это очень хороший клей для ювелирных камней. Потому что вам нужно будет приклеивать камни, стразы. И вот он прекрасно держит. Он лучше, чем супер момент. Это специальный клей, который для ювелирных изделий. Здесь... Вот такая иголочка и очень тоненький носик. То есть вы можете сделать такую маленькую капельку, как раз вот на стразик. Да? Это очень удобно. Во-первых, расход очень маленький, а во-вторых, им очень удобно работать. Следующий клей это я взяла столярный ПВА. Он может быть вот в таких вот баночках по. Сколько здесь? 125 миллилитров. А может быть, вот в таких тюбиках. В тюбиках, конечно, удобнее, потому что здесь тоже маленький носик. И мы можем очень мало клея нанести. А из этого мне приходится либо выдавливать, либо брать более длинной палочкой. Выбирайте любой. И тот, и тот. Клей хорош. Ну, то есть, что вам Выгоднее, да, то есть большой туб, это вот самый маленький, который я взяла, он у нас тоже 125 грамм. Или вот такой клей ПВА. Клей ПВА нам нужен для того, чтобы разбавлять его один к одному с водой. И для того, чтобы мягкую вот такую кожу она придавала форму, мы ее смачиваем вот этим раствором по выкройке и потом начинаем скручивать. Потом, когда уже эта выкройка высыхает, листочек какой-то у нас появляется некая форма. Так, про клей сказал. Давайте теперь про инструмент. А, вот такой клей не берите. Как он называется? Тут все по-импортному. Ну, короче, 27 грамм. Он достаточно дорогой, этот клей. Там написано специально для кожи. Я его взяла, потому что там написано специально для кожи. На самом деле он не нужен. Он очень тягучий, его очень тяжело оттирать. И Если, не дай бог, какая-то полосочка этого клея осталась у вас на кожаном изделии, вы замучаетесь ее оттуда удалять. Вплоть до того, что там иголочкой начинаете подчищать, соответственно, у вас может портиться само изделие. Так, значит, инструменты. Кусачки. Я брала все инструменты специально. У меня все эти инструменты есть у мужа, но они очень громоздкие и неудобные в руке. А вот кусачки нам нужны для того, чтобы откусывать проволоку или какое-то готовое изделие, чтобы нам подкорректировать, например, длину. Ну вот, например, вот такие цветочки. Да? И когда мы собираем букетик, мы понимаем, что нам нужно откусить вот эту проволоку. Ножницами это тяжело сделать. С кусачками очень удобно. Следующий инструмент. Маленькие маникюрные острые ножнички. Чтобы что-то подрезать мелкое, мелкие какие-то детали. Вам понадобится... Ну, я взяла крючок, но это может быть какой-то другой инструмент. Может быть тонкий пинцет, например. да, Потому что вот я... Крючок, например, слюнявлю, беру маленькую бисеринку и вот таким образом прикладываю в нужное место. Можно, конечно, брать совсем тонкий пинцет. Я приспособила крючок. Вам понадобится шила. Шило берите с удобной ручкой и такое, чтобы оно было, видите, вот так вот, если вам видно, конусообразное. То есть самый узкий краешек – это носик. И ближе к ручке он все шире, шире и шире. Потому что вам нужно будет делать дырочки и разного размера. И совсем маленькие, и побольше. Чтобы что-то туда провздеть, просунуть. И как-то это изделие закончить. Вам все равно понадобится пинцет. Потому что пинцетом вот с такими плоскими краями, сейчас вот так вот покажу. С плоскими краями нам нужно будет собирать кожу в определенных изделиях. Это может быть кулон, это может быть браслет, вот такую жатку делать. Да? То есть, вот это удобно делать вот таким пинцетом. Вам понадобятся еще вот такие плоскогубцы с загнутыми. Такими штуками, да, то есть края у них загнуты. Этими плоскогубцами очень удобно формировать изделие, то есть если оно на ножке. Ну вот иногда у нас бывает много букетиков, да, и вот чтобы так согнуть ножку, мы это делаем вот такими плоскогубцами. Вам понадобятся круглогубцы. Круглогубцы нам часто нужны, потому что мы ими и загибаем, Листочки, лепесточки, да, у наших кожаных изделий. И э, сворачиваем такую петельку для того, чтобы делать какие-то истории из бисера в сердцевине, например, да. То есть, эту вещь прям очень важно взять. Если вот эту хотите берите, хотите нет, то вот эту точно надо взять. Это тоже Хотите, берите, хотите, нет. Кто-то приспосабливает маникюрные щипчики, кто-то приспосабливает просто отдельные ножницы для резания проволоки. Это как бы по вашему выбору. Ну, я вот взяла, потому что у меня есть и толстая проволока, и ее маникюрными щипчиками я пробовала. Ее не прогрызешь, не прокусишь. Такие а, плоскогубцы нужны. Так, с инструментом разобрались. А, еще я хочу вам сказать что линейка нам нужна особенная. Линейка для того, чтобы резать кожу, нам нужна только металлическая, потому что кожу мы режем иногда ножом канцелярским, да, и если мы будем резать по деревянной линейке, то у нас деревянная линейка в конце концов истончится и будет неровная. Поэтому запаситесь металлической линейкой. Что еще нам нужно из инструмента? Вот здесь вот у меня выкройки лежат. Каждый выкройка подписана какой-то цветок. Это очень удобно, потому что если мне нужно что-то вспомнить, я не лезу. Опять в интернет, не ищу что-то, а просто смотрю, ага, вот это ландыш, вот это незабудка, вот это фиалка, вот это лилия. И спокойно собираю следующий цветок. Конечно, нам понадобятся иголки. Не обязательно, как они, а какой фирмы. Главное, чтобы они были тонкие, без утолщенного ушка, для того, чтобы, если понадобится что-то вышивать, чтобы эта иголочка спокойно забирала бисеринку. И вам понадобятся вот такие бульки. Сейчас я вам их покажу. Они разного диаметра. Видите, да? То есть вот они у меня же где-то подгорели, потому что я на газу их грела. А для чего они нужны, вот эти бульки? Внизу, видите, другой формат. Вот. Вот, да? То есть они разные, разные, разные. Это нужно для того, чтобы в коже, в разогретой коже делать выемку, да, и вокруг нее что-то формировать. Для того, чтобы у нас это хорошо получалось, вам понадобится резиновый коврик. Его можно купить на озоне, но я сделала сама из искусственной кожи, просто склеила три штуки. И когда я булю свои изделия, он легко проминается, то есть он мягкий, видите, а, то есть мы на мягком делаем вот эту вмятинку. Она нам нужна. Ну, вот как, например, вот здесь. То есть, чтобы сделать фактуру, с обратной стороны маленькой булечкой нажимаю на вот такую а, мягкую поверхность, да, и у меня получается вмятинка. Так, про булечки я вам сказала. Теперь какие... Какие нам нужны еще запчасти для того, чтобы само изделие собрать? Да? Это крепление, на что мы крепим изделие. В данном случае все будет зависеть от а, какого формата будет ваше изделие. То есть это может быть заколка, это может быть, а, например, держатель галстука. Да? То есть из этого можно сделать... Заколка в волосы. Это можно сделать какую-то большую брошь, которая вот как-то прикалывается сверху. То есть саму брошь посадите вот сюда непосредственно. А, то есть такого формата могут быть вещи. Это <coughs> могут быть вот такие штучки, на которых мы можем плести середину. Видите, они с дырочками внутри. И вот в каждую такую дырочку мы можем просовывать лесочку и на ней плести сердцевинку из бисера. Все я это буду показывать, просто чтобы это у вас было. Можно взять вот такие держатели брошей. Они есть разных цветов. Вот в данном случае у меня здесь под бронзу, под золото и под серебро. Видите, да? То есть они бывают маленькие, большие. Ну, в общем, размеры всякие разные. Вот здесь вот у меня самая маленькая – это золотая, средненькая – это бронза, и самая большая – это вот под серебро. Видите, какая разница по высоте? В данном случае вот эта большая брошь, видите? Она крепится у меня, сейчас скажу на начальник. Вот на, такую, вот на такую величину. То есть само крепление, видите, оно намного меньше, чем вся брошь. Так что нам еще понадобится? Если вы будете делать комплекты, то, конечно, вам понадобятся еще швензы, которые вот держат серьги. Это вы будете выбирать уже самостоятельно, что вам нужно. Еще есть вот такие заколочки-крокодильчики. Вот видите, они вот здесь с плоским таким основанием, на которое можно приклеить хоть кожаную, хоть бисерную какое-то украшение. Это тоже очень интересная тема. Ну, конечно, вам понадобятся камни. Камни бывают разным форматом. Такие большие. Вот такой агат Друза. Это называется камень Друза. Они разные бывают. Вот у меня здесь коричневый агат. Есть голубые, красные. Всякие вообще Друзы есть. Это камень Ларимар. Но он необыкновенный, потому что он не привычного для нас голубого небесного цвета. А, видите, с такими переливами. Я вот два купила. Они разные совсем по своему цвету, по глубине звучания и по переливам. На цвету, конечно, они очень интересно смотрятся. Вот, кстати, голубая друза, голубой агат. Тоже очень интересно смотрится. Его тоже можно оформить в красивые изделия. Это агат Крызи, он у меня уже окантован, приготовилась к украшению, да, бразильский агат. Это яшма, они очень похожи с этим агатом, поэтому я купила яшму, по-моему, они друг с другом очень даже сходятся. Вот такая большая бусина яшмы, то есть... Собирая украшения, нужно понимать, сколько и чего вам нужно. А вот это а, такой необработанный аметист. Так. Ну и могут быть искусственные вот такие камни с перламутром, с покрытием, ракушечник. Ну, в общем, это то, что вы найдете. Где покупать камни? А Какие-то камни можно купить на Валперес. Какие-то камни можно купить на озоне какие-то камни можно купить в специализированном магазине называется Кабашон. и там большое количество бусин фурнитуры в общем там есть все вообще для того чтобы сделать брошь вот все вот эти фурнитуры все я беру там и если я набираю какую-то фурнитуру конечно я беру какие-то камни они там постоянно меняются там огромный выбор и есть иногда очень интересные модели Правда, камни там все дорогие, то есть минимум это 600 рублей и выше. На Озоне можно купить и за 400 рублей, можно купить на Валберес. Иногда, знаете, продают какую-то оценку, например, украшение готовое, да. То есть за 170 рублей можно купить вместе с цепочкой а украшение, какой-то камень. Он может быть как-то не очень красиво обрамлен или вообще никак не обрамлен. Но если его использовать дальше с кожей, то это вполне даже пойдет. То есть камни ищите <смех> сами, где хотите. Да? Что-то поднять, если вы там где-то отдыхаете и увидели какой-то интересный камень, конечно, тоже можно. Но поймите, что для того, чтобы обработать камень, чтобы у него была вот такая плоская поверхность, который можно будет приклеить. Для этого вам понадобится очень много инструментов. То есть, вот, например, вот этот аметист, который, видите, у него нет ровной поверхности. Он весь, ну, как такого, галыш, да? Он круглый. Чтобы что-то зашлифовать в этом камне и сделать эту плоскость ровной, я не смогла подобрать ни фрезу к своему граверному инструменту, не как-то зашлифовать его, потому что он очень тяжел в обработке. Самый легкий в обработке, конечно, янтарь. С ним делаешь что хуже, он очень такой податливый в этом плане. Все остальные камни обрабатываются очень тяжело. Так, что у меня тут еще? А, вот еще какие держатели вам точно понадобятся, потому что очень много брошей. Можно делать... Вот на таких креплениях. Они продаются не по одному. Тоже в магазине Кабашон или на Валберес можно купить. Ну, в зависимости от того, где вы выберете. Так, с креплениями мы разобрались. Если у вас есть шпажки, они тоже вам понадобятся. Потому что наносить клей кисточкой – это неблагодарное занятие. Изделие очень, -очень мелкие, поэтому я наношу зубочисткой или шпажкой. Вам понадобятся лезвия обыкновенные, потом расскажу для чего. Ну и, конечно, такие емкости, куда вы будете складывать все свои инструменты. Вот в данном случае у меня вот такая емкость, я купила ее на Валберес, она стоит там порядка 500 рублей. Ну что-то возле этого, в общем, недорого. Так, теперь приступим к тому, какие нам нужны материалы для того, чтобы делать наше украшение. Материалов нам нужно кучу-могуче. Начнем с того, что середину некоторых изделий из кожи нам приходится как-то украшать. Ну вот здесь, вот, например, вы видите, что здесь только одна бусина, да? Но чтобы ее закрепить, мне понадобится вот такой тросик. Тросик этот, запишите, размер 0,3. Его тоже можно купить в кабашоне. Там есть фурнитура. Он вот такой тоненький. Не знаю, вам видно или не видно. Вот так вот, да? тоненький. Но не совсем тоненький, как для бисероплетения. Достаточно такой упругий. А еще вам понадобятся тросики для бисероплетения. Так. А, вот такого серебряного цвета и у меня есть еще такой же желтенький под золото не знаю куда я его засунула более плотная проволока тоже вам понадобится потому что вам нужно будет на что-то крепить свои изделия Поэтому вот такой толщины проволока вам тоже понадобится. Можно купить специальные такие, как бы это сказать, стебелечки для изделий, когда люди делают цветы. Значит, ну, ювелирный тросик это для того, чтобы делать. А, вот, вставился. Ну, вот желтенький тоже да он тоже будет нужен потому что не все же серебряного цвета мы делаем иногда нам нужно будет и золото а, значит что вам еще понадобится край когда мы обрабатываем иногда я не говорю что всегда чаще всего мы обрабатываем кожи, но и внутри изделия иногда нам надо вот такую канитель она так и называется канитель вот, смотрите она бывает разных цветов. Здесь у меня и золотой, и серебряный всякий. Ну, такая вот мягкая проволочка, но мягкая. Она бывает потолще, потоньше. Для чего она нам нужна? Она нам нужна для того, чтобы обработать край кожи. Сейчас я вам покажу. Ну, вот, например, у вас есть какое-то изделие. да И вы, когда приклеиваете вот с этой стороны, с торца Иногда бывает что-то некрасиво, Вот чтобы закрыть этот торец, вам нужна будет вот такая канителька И вы можете ее подшить к этому краю или приклеить. Но ну, лучше подшивать. Особенно, когда мы работаем с фетром. Она вам понадобится, потому что к фетру очень удобно подшивать. Из нее можно делать различные узоры. Вот у меня мягкая канитель, но есть еще жесткая канитель Сейчас покажу, причем канитель бывает, видите, разного цвета. То есть вы можете ее купить по цвету того изделия, которое вы делаете. Жесткая канитель, она, видите, она как проволока, и ей мы можем выкладывать рисунки. То есть это как ювелирное будет изделие, очень красиво смотрится. Она тоже бывает разных цветов и разной толщины. Чем она удобная? Она достаточно дорогая, но мы ее можем слегка растянуть, и ее станет больше. Вот, то есть у нас как бы есть такой подход с канителью. А как вы будете ее использовать, это решать вам, вашей фантазии. Я просто вам говорю, что она нам иногда надобится, чтобы наше изделие какой то Ну, канитель придает какое-то благородство, что ли, я бы даже сказала, или... Состояние изысканности и богатства. Если вы посмотрите на старинные украшения, то очень часто канитель путают с финифтью. И когда там, вот, допустим, заходишь в музей в какой-нибудь, да, вот особенно в Суздале, очень много изделий представлено с канителью и с финифтью. И иногда экскурсоводы путают. Как это правильно назвать. Очень много ее раньше использовали украшения. Так, еще <смех> можно купить вот такие заготовочки для изделий комбинированных, да, то есть вот пластиковые различные штучки. Вот такие. Из них можно собирать цветочки или добавлять это к каким-то... Ну, вот, например, здесь можно было добавить да, вместо бусины какой-нибудь лепесточек. Ну, то есть на что ваша фантазия готова. Здесь вот есть готовые такие цветочки. Можно сделать прям какую-то брошку. да, То есть взять цветочек, вовнутрь положить какую-то красивую бисеринку и вокруг оплести такими интересными цветочками. Вот разных цветов все это бывает. Так, розовые вот тоже цветочки, видите? То есть когда вы начинаете что-то делать... Вам нужно смотреть на тот материал, который у вас есть. Как он сочетается, что вы в итоге хотите получить. То есть тут очень много всяких нюансов. Мягкую комитетельку удобно складывать. Она как угодно сложится. Ну вот Кто видел, что из ветра я делала брошь внуку в виде лотоса, как раз по краю была обшита она в синей кондитери, чтобы спрятать все некрасивые места. Так, еще какой нам понадобится материал? Значит, еще одна шкатулочка меньшего размера, приблизительно такая же, но у нас с двойным, так сказать, дном, да. То есть есть возможность вот так открыть. И если мы перевернем, с другой стороны, здесь у меня сложена вся фурнитура и мелкие камешки. То есть здесь пины, различные швензы, цепочки. Ну, то есть все такое тяжеленькое. И еще вам понадобится шкатулка для бесед. Бисера, а, страз и каких-то камней нужно много разных цветов. Не по количеству имеется в виду, а по цветам. Вот поближе, чтобы посмотрели вы, да? Вот сколько здесь цветов. На что я обращаю внимание. Если вы там вышиваете по фетру, вы там смотрите по рисунку, какая вам нужна цветовая гамма. Но для того, чтобы делать изделия из кожи, вам нужны не бисеринки, а вот такие маленькие бусинки блестящие, чтобы эти бусинки вставить вот сюда, например, да, в центр цветка, а какую-то бусинку там на кончик цветка поставить, в середину броши. Ну, то есть как-то это выделить, чтобы было броско с одной стороны, но с другой стороны не сильно вычурно. Конечно, если мы берем стразы сваровские, это сильно удорожает изделие, но придает ему такой шарм. Но если вы возьмете вот такие блестящие бусины, они ничуть не уступают сразу свороске, в разы дешевле и продаются в том же кабашоне. Если у вас какие-то старые изделия есть, и их можно разобрать, как вот, например, я разобрала здесь видите большие такие штуки, камни. Было у меня в молодости такое украшение. Я его просто вот этими щипчиками, которые я показывала, Раскусила, да, и у меня получился набор камней. И потом я использую, соответственно, это. Ну и различные бисеры, да. Какой лучше брать бисер? Если вы будете даже незначительную часть вышивать, красиво смотрится, когда бисер одинакового размера. Вот одинаковый размер и хорошего качества есть только японский бисер чешский бисер не берите а любой другой бисер не берите лучше вы а, истратите больше денег на закупку бисера но зато у вас будет душа радоваться глядя на это изделие а, японский бисер бывает даже <coughs> разных размеров бисер лучше покупать не через интернет лучше зайти в магазин а, у каждого в городе есть леонардо <coughs> там японский бисер на стендах продается и то изделие, которое вы хотите воплотить в жизнь, берите с собой. Если у вас просто в голове, можете не подобрать бисер. А вот если у вас это изделие рядом, то вы можете, во-первых, подобрать по величине бисера и по цветовой гамме. Это очень важно. Когда вы покупаете через интернет, меняется цветовая гамма слабо соображать какого размера потому что там пишется в миллиметрах но по факту наше человеческое зрение не всегда может определить какой миллиметраж нужен на вашем изделии и какая должна быть ширина дырочки у этого бисера поэтому бисер лучше покупать в натуральную величину приходить в магазин смотреть и выбирать по цветовой гамме это как бы мои ошибки вы их не повторяйте это просто будет лишняя трата денег. Потому что каждый пакетик 5 граммовой бисера стоит порядка 500-600 рублей. И если вы три раза ошибетесь, представьте, сколько будет лежать мертвым грузом денежек у вас вот в такой шкатулочке. Да? То есть каждая ячеечка это 600 рублей, чтобы вы понимали. Так, ну и конечно нам понадобится сама кожа. Как выбрать кожу? Я вам сейчас покажу, в чем разница. Вот смотрите, вот эта кожа овца или коза. Смотрите, как она мнется. То есть я ее могу закатать, смять вот так в кулачке, бросить. И после того, как она у меня будет намыкать в ПВ, она вся разгладится. И мои заготовочки примут тот размер и тот в ту форму, которая мне нужна. КРС – это кожа рогатого скота, и у нее плотность намного больше. Вот это КРС, но высокого качества. То есть она все равно мягкая. да? Она не такая мягкая, видите, она уже не мнется, а ломается. И для того, чтобы мне сделать какое-то изделие, вот этот край, он достаточно толстый, мне придется шерфовать. Шерфование – это истончение мездры. И чтобы заширфовать вот этот краешек, чтобы его приклеить хорошо, загнуть хорошо, нужны инструменты специальные. Это может быть скальпель специальный, это может быть нож сапожный по коже специальный, который нужно тоже покупать. Но ни то, ни другое мне не подошло. Поэтому я купила такую дрель, скажем так, гравер называется она. И <coughs> там есть Переключение скоростей. Она не такая большая, как дрель, которая у мужчин в работе. И в зажим, в который мы туда там вставляем различные насадки, я вставляю насадку для шерфования кожи. Она с такой... ну Короче, наждачка, которая одевается на камешек. И вот этой наждачкой мы начинаем шерфовать. Это очень много мусора. Это очень трудоемкий труд и если вы чуть-чуть там как-то ошибетесь нажимом то кожа начинает рваться тянуться и вы этот лоскутик можете просто изуродовать он у вас не пойдет в изделие научиться срезать так край как вам показывают в интернете я не знаю сколько лет должно пройти чтобы это научиться делать то есть нож который должен резать у вас край и шарфовать этот край он должен быть идеально заточен, и он должен быть абсолютно прямым. Ну, вы можете набрать там сапожный нож или нож по коже, вы увидите, какого он формата, там должна быть такая хорошая ручка, он стоит порядка там 600 рублей, но им нужно научиться пользоваться, понимаете? Все, что предлагаю для шарфования в интернете, это такая штука которая очень похожа на то чем мы чистим пятки туда лезвие вставляется ерунда это не работает не берите копейки 380 рублей но когда мы покупаем там 300 тут 500 тут 600 набегает кругленькая сумма зачем вам это делать если попробовать обыкновенным канцелярским выдвижным ножом то у вас должно быть рядом очень много лезвий новых которые вы после каждого шарфования меняете потому что тупое лезвие ничего вам делать не будет. Им тоже очень опасно работать, потому что они очень быстро подтягивают кожу и рвут край. То есть здесь нужно прям быть такой чуткой, чтобы понимать, как, какой нажим нужно сделать, чтобы срезать нужное количество миллиметров вот этой мездры, чтобы кожа истончилась до самого вот крайнего слоя, до эпители, скажем так, да. Вот, поэтому... Я пока не научилась работать никакими режущими инструментами. Я могу только через вот эту дрель вздыбливать эту мездру, а потом ножничками аккуратно ее срезать. Очень трудоемкий процесс. Поэтому, дорогие мои, не берите крыс, берите хорошую овечку. Видите, вот такой большой лоскут. Это половина Кожи, да, то есть половина кожи овцы. Одну половинку я отрезала. А вот эту прям целую половинку мы можем точно так же, видите, смять. Она у нас вся мнется хорошо. И потом, неважно, что она вот так сейчас выглядит, после того, как мы раскроем, помажем его, клеем, у вас опять будет то изделие, которое вам нужно. Еще раз говорю, даже хорошо выделанная кресла, не мнется а так как а, вот овчинка или казан а где брать значит есть у нас а, ссылочки я вам дам а, кожа в питере санкт-петербург там а, можно подобрать остатки или целые шкуры если у вас какие-то основные цвета с которыми вы работаете лучше брать целую шкуру пускай вы заплатите 5000 за шкуру но у вас а, будет постоянный материал с чем работать то есть я понимаю, что пудровые тона – это мои тона. Я с ними буду много работать, много различных изделий делать. Поэтому два основных тона я взяла в шкуре. Что еще в шкуре нужно брать? Золото и серебро тоже нужно брать в шкуре потому что эти вещи всегда нужны, они у вас всегда уйдут. А вот остальные цветовые гаммы можно брать от четвертого формата или кусочки, которые, в общем в Питере хорошо набирают. И еще есть один магазин в Уфе, где тоже можно взять лоскутки небольшого размера, а четыре. Самое главное, свяжитесь с менеджером и скажите, что вам нужна кожа, менее 1 миллиметра толщиной вот это очень важно, запомните. Все, что больше 1 миллиметра, вам придется шерфовать. Как вы уже поняли, это очень трудоемко и, в общем, совсем неблагодарное дело. Имейте это в виду, лучше берите дорогую кожу. И острые ножнички они вам всегда чуть-чуть краевые подрежете и все будет хорошо. Если вы <coughs> будете комбинировать, то есть у вас будет и вышивка и кожа, то вам понадобится фетр. Смотрите, у меня здесь есть заготовочка, да? Я сделала эту заготовочку вот из этого синего фетра. Он плотный, видите, то есть он тяжело сгибается, он картон. Вот этот чуть помягче, легче гнется. Он хорош для вышивания брошей. Вот здесь у меня комбинация, почему я сделала на фетре. И пока задничек здесь не приклеила, потому что сюда я буду вкладывать бусинки, я их зацеплю иголочкой, то есть проколю, и вот здесь вот у меня будет изнаночка вся в ниточках. Да? То есть бусинки у меня будут крепко пришиты. Не всегда можно уповать на один клей. Все-таки, когда вы делаете изделия, которые будут в носке, на этом изделии будет какая-то верхняя одежда вот эти края будут трогаться верхней одежды и камешки могут отлететь это же обидно столько труда будет потрачено а камушек может потеряться. Поэтому лучше все крепить сразу очень качественно и хорошо. Вот этот камень у меня достался мне от одной потерянной моей сережкой то есть когда-то я их покупала, в комплекте, да, то есть был две серьги. Одна потерялась, другую я вот таким образом. А, те, теми же щипчиками откусила а, штучку, на которой крепилась сережка. И вот у меня будет кулон. Еще раз говорю, что здесь фетр я использую для того, чтобы прокалывать было удобно. Картон прокалывать не так удобно. А потом я с этой стороны приклею картон <coughs> и уже на картон буду приклеивать задничек. Так, что нам еще понадобится? Вам понадобится свеча. Ну, я думаю, что свеча есть у всех. Здесь вот у меня рабочая моя свечка. Для чего она мне нужна? Когда мы делаем какие-то мелкие детали, как вот эту, например, незабудку, да, для того, чтобы нам, например, нет у вас бульки или не хотите вы булить, вы можете поднести к пламеню, и кожа деформируется. А заодно начинает подгорать вот эти вот краешки, и она как бы принимает законченный вид. Вот здесь тоже у меня краешки на вот этом цветке чуть-чуть подожженные. Это, во-первых, дает жесткость, а во-вторых, ну, такой законченный вид, как обметали, вот так скажем. Поэтому свеча у вас должна быть. Еще раз напоминаю, что у вас должен быть контейнер с мусором. Вы там подожгли свечу, спичку куда-то надо выкинуть, чтобы чисто был на столе. Вам это все понадобится. А вроде все я вам <coughs> рассказала для того, чтобы начинать что-то делать. Фетр этот же тоже можно купить в Кабашоне. Просто набирайте магазин Кабашон, и у вас выходит эта площадка. Соответственно... Покупайте то, что вам необходимо, нужную фурнитуру, нужный фетр. Он не всегда нужен, если вы не будете пользоваться вышивкой, достаточно вот каких-то коробок упаковочных для того, чтобы вам сделать выкройку для вашего изделия. Да. Вот эта выкройка сделана из обыкновенного детского картона. Она очень тонкая, она ни о чем. Поэтому <кười> <кười> я использую либо картон, либо фетр уже рассказала, для чего это нужно. Ну, в общем, на этом, наверное, все. А, не рассказала про тейпы. Вот смотрите, для того, чтобы нам сделать стебелечек, проволока жесткая вот здесь использовалась, да, я вам показывала, что проволока нам нужна. <coughs> и вот, чтобы эту проволоку как-то закрыть, чтобы она здесь не блестела, я обматываю тейпом и обыкновенным фломастером крашу в нужный цвет. В данном случае мне нужен был вот такой травяной цвет. Ну, в вашем случае, я не знаю, какой цвет понадобится. Для этого вам нужны просто цветные фломастеры. Я думаю, они у каждого у нас есть. Ну вот, как бы по первому уроку все, мне кажется, я сказала. Если есть какие-то вопросы, пишите.